на комьюнити CS обнаружила новую консольную команду которая раньше использовалась в грис моде но также присутствует и в CS:GO. go пройдя FPS бенчмарк разница в FPS составила 11 кадров в секунду что в целом можно списать на погрешность однако людям у которых свой 50 FPS, эти 11 кадров могут дать неплохой прирост так что советую попробовать ввести эту команду со значением 1 и замерить результат может быть вам она действительно поможет здарова меня зовут владислав и в этом ролике я покажу вам новые способы по повышению FPS в go которых еще не было на моем канале но после просмотра этого видео настоятель рекомендую посмотреть мой предыдущий ролик с нарезкой смежных моментов. Он вам обязательно понравится. Погнали. Что ж, на ну наша задача сейчас перейти в описание и скачать программу, которая называется Venerio Tweaker. Установка тут очень простая. Для начала нам нужно просто разархировать архив, а потом открыть установщик. Здесь выбираем первую галочку, здесь выбираем то, что мы подтверждаем условия программы, далее, выбираем папочку для установки, по желанию выбираем создавать ли ярлык на рабочем столе или нет и выбираем для всех пользователей и нажимаем install. После чего у нас запускается программа, мы убираем вот здесь вот галочку, чтобы у нас не открылся сайт, и оставляем первую галочку. Нажимаем финиш, и после чего у нас должна открыться сама программа. Вот она. На всякий случай, перед тем, как пользоваться этой утилитой, советую вам создать точку восстановления Windows, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, вы смогли откатиться назад. С помощью этой программы мы сможем максимально оптимизировать наш Windows. Если вы хотите максимально оптимизировать свою операционную систему, то вам придется вручную протыкать абсолютно все пункты, которые здесь есть. Однако сейчас я покажу максимально универсальные штуки, которые здесь можно отключить, которые подойдут большин а начнем мы с папки behavior, а именно с пункта ads and unwanted apps. Да, в программе нет русского языка, так что придется обходиться только английским. Но тут, в принципе, я думаю, все понятно. Disable ads in Windows 10 означает, что мы отключаем абсолютно всю рекламу, которая присутствует в 10-й винде. Ставим вот здесь вот галочку, и по идее у нас автоматически должны выставиться все вот эти галочки. Если же нет, то выставляем их вручную. Следующий пункт, Disable app up in store. Здесь мы ставим галочку. После чего выключаем timeline, то есть опять же ставим галочку. И идем в следующую папку, boot and Идем в пункт Boot Options, и здесь я советую выключить вот эти вот три штуки. Это отвечает за логотип, это за круг, а это за текст, который вы будете видеть при запуске Windows. То есть, у вас при запуске компа вместо надписи и логотипа будет просто серый фон. Но зачем вам нужен этот логотип при запуске Windows? Здесь я советую выключить блюр на экране входа. А здесь я лично для себя выключу лог-скрин. Если он вам нужен, можете оставить. После чего я выключу логин скрин То есть, опять же, у вас при входе в window не будет вашей аватарки. И перейду в следующую папку, которая называется десктоп и на taskbar. Здесь я выключу action center, то есть у вас не будет уведомлений справа снизу. Выключу live tiles, то есть вот эти вот штучки, которые здесь могли бы быть, но видите, у меня их уже нет. И выключу кнопки быстрого доступа, скажем так, которые у вас вот здесь вот могли быть, но у меня их опять же уже нет. И выключу в поиск в taskbar и картане. И поскольку у меня и так нет обоев, а просто черный экран, то я максимально влево выкручу ползунок с качеством обоев, чтобы оно у меня было на низком уровне самом. И далее идем, пожалуй, самую интересную папочку, а именно Windows Defender. Здесь я советую в выключить этот защитник Windows, если вы опытный интернет-пользователь и уверены в том, что вы не подхватите никаких вирусов. Эта программка отключает его автоматически и ничего не нужно будет делать вручную, ничего менять, если вы смотрели мой предыдущий ролик о том, как отключить этот, собственно, защитник Windows вручную. Так что лично для себя я поставлю Disable Windows Defender. А после чего мы идем в Windows Apps и здесь я советую отключить абсолютно все программки, которые здесь есть и которые вам не нужны. То есть, например, автообновление магазина мне не нужно, мне не нужна картана, и мне не нужна вот эта вот штука, я даже не знаю, что это. Тут я выключу... Microsoft Edge. Отключу еще галки в Explorer и здесь оставлю как есть. После чего в разделе приватность нам нужно отключить телеметрию, то есть поставить здесь галочку. И по большей части на этом все. Теперь нам нужно нажать кнопочку Reboot Now, чтобы у нас перезагрузился компьютер и применились все изменения. Если вы хотите по полной оптимизировать свой Windows, то вам нужно будет вручную просмотреть абсолютно все пунктики, которые здесь есть и подключать то, что вам не нужно. А сейчас мы отключим еще некоторые штуки Windows, которые мы не отключили с помощью той программы. Например, сейчас мы отключим режим гибернации. Режим Гибернация это такой режим, в котором система задействует по минимуму процессов, чтобы не тратить много электричества. Но для пользователей персональных компьютеров, я думаю, что это абсолютно бесполезный режим. Так что все, что нам нужно сделать, это открыть поиск, ввести сюда CMD, открыть консольную команду, то я сейчас сказал. Открыть консоль и ввести сюда команду, которая будет в описании. PowerKfg-H off. Нажимаем Enter и у нас удаляется режим гибернации. Следующим способом будет отключение защиты ваших дисков. Для того, чтобы это сделать, нам нужно открыть папку, слева нажать правой кнопкой мыши по этому компьютеру. Ну или если у вас есть сервис, то просто по нему нажать Открыть свойства и справа перейти в пункт защита системы После чего вот здесь вот нам нужно нажать конфигурация И нажать кнопочку отключить защиту системы Это нужно сделать на каждом диске, если у вас их несколько Но сейчас мы немножечко ускорим загрузку нашей винды Для того, чтобы это сделать, нам нужно нажать сочетание клавиш Windows плюс R И ввести сюда следующую команду msconfig Вы также сможете ее найти в описании В этой программке я советую быть предельно аккуратным Потому что если вдруг вы где-то не там нажмете кнопочку то компьютер у вас может просто потом не запуститься В таком случае вам придется запускать винду в доверенном режиме И откатывать все обратно Это не так сложно, но все же лучше быть аккуратным В общем-то здесь во вкладочке Boot нам нужно зайти в Advanced Options И здесь выбрать число процессоров, с которых у вас будет запускаться винду То есть изначально у вас винда запускается только лишь на одном ядре Игнорируя другие ядра процессора Здесь же если мы выберем свое количество ядер Например в моем случае пускай будет 4 То винда будет запускаться именно с моих четырех ядер То есть то есть со всех, что у меня есть на процессоре. После того, как мы выбрали свое число, нажимаем ОК и еще раз нажимаем ОК. После чего нам нужно будет перезагрузить нашу систему. Что ж, ну в принципе на этом все. Не забывайте подписываться на канал, а также посмотрите мое предыдущее видео с нарезкой смешных моментов.